так мужики переставил поливалку уже на третье место. Вот площадь уже какая полилась тут за пару часов. может быть с небольшим. Вот и что заметил? Что заметил? Вот даже которая лежит, горчица бывает тут сверху. Она не этот ну, не присыпалась. И вот пожалуйста какой росток уже она дала вот, да. это вот буквально вчера только дождь прошел я ее позавчера загорнул вчера дождь прошел а сегодня я ее поливаю и вот пожалуйста такой уже росточек вот еще сверху лежит. Вот уже какой росток большой. Значит, я думаю, дело будет. Вот росточек. Но ну, это нам мокром, также и на сухом здесь. Все прекрасно, это дело проросло, сейчас попробую найти где нибудь, а вот лежит сверху, это после вчерашнего мужики дождя, поэтому буду поливать, пускай растет, вот проросшая поливалка там. а вот еще лежит сверху ну вот какие вот такие дела в общем недолго музыка играла в углу потух магнитофон вчера еще дождь поливал сегодня уже сухо в общем благодаря сергею скурганинска который подсказал что есть такая лента спрей лента или как она там называется golden спрей да или спрай вот, для дождевания но это не капельный полив а именно заливать определенный участок взял ее 10 метров 30 рублей метр стоит у нас. Глушка, которая закрывает один из торцов. 50 рублей. И вот эта часть, которая подсоединяется с другой стороны, да, куда подходит шланг. Вот, Они были с кранами. Но я взял без кранами, потому что ну, на пробу, так сказать. Вот, 400 рублей, все удовольствие. Вот такие вот дела. Насос сейчас покажу. Так, ну насос стоит у меня поверхностный, маркировочка, кому интересно, вот, можете поставить на паузу, почитать характеристики, не знаю, хватит его, не хватит. Но, тем не менее, конечно, труба у меня заужена, должна идти 32-я, а у меня стоит 25-я. Ну, сейчас начнем с самого ближнего расстояния, посмотрим, как это будет давить через 25-ю трубу. И это все дело работать. Ну и как говорится. Хары ля ля. Кстати я мужики не поздоровался. Всем привет. чем Погнали на огород. Разложим эту ленту. И посмотрим. Как все это дело происходит. Ну вот так мужики. Давайте смонтируем что ли ее. Это наш шланг Глушка с одной стороны ставим ее. Вот так вот. Не знаю, будет видно, не видно. Вот так это вставляется. Дело. Туда. Потом это вот кольцо зажимается. И все. И она заглушена. Ну и соответственно, также с другой стороны, я не знаю попадает там в кадр камера отвернута вот таким вот образом все вот это весь монтаж насколько она будет раскидывать я мужики не знаю поэтому сейчас ее растягиваю так передатчик на кепку зацепил в кармане как в прошлый раз связь не прерывалась это даже в 10 метров даже много получается. Ну я не знаю. Сейчас проверим, посмотрим. Лишнее может отрежу. А может и не буду отрезать. В общем, сейчас. Сейчас покажет. Да нет, он, наверное, больше 10 отрезал. Однозначно. Красавчик. Я не знаю просто сколько она будет бить в сторону ну, поправлю если чё если чё поправлю надписями вверх положу не знаю правильно делаю неправильно вот отлично все сейчас шланг подключаю и посмотрим ну чё как говорится погнали до забора, мужики, от шланга где-то 2 метра. Ну, если что, ближе поставлю, либо дальше. Сейчас посмотрим, как это работает. Не вырвет ли там с краю. Все, насос пошел работать. Вот она надувается. Надулась. Но воды там еще нет. Шланг пустой. Вот этот шланг пустой. Пошла вода. Вот такие вот дела. Сейчас давление создастся по всему шлангу. А там уже ближе покажу. Пока воздух выходит. О, вырвало. Вырвало край. Поэтому делаем выкал Сейчас надо что-то придумать с краю. Другое так давайте будем изобретать хорош гавкать молодец будем соединять соединяшку вот так буквой г соединю так сказать так. один на один две деревяхи. и между собой так и уложу и скручу чтобы она их его зажала ну понятное дело что не через ленту вот Ага. отлично я думаю удержит Еще. здесь рыбаки ходят, собака разрывается кто ж такую жару-то лазит О, я думаю этого, мужики, будет достаточно чтобы не вырвало я надеюсь было видно ну чё попытка номер два ох ничего себе как высоко лупит выше моего роста и собаку заливает мужики шо ты дружище капец до тебя достает надо ее оттягивать еще на метр. На метр. Во. Сейчас померяем потом, сколько перекрывает площадь какую. Там надо подмотать. Потому что вода идет на згоне. Подмоточки сейчас подложу. Там край держит давление. И собаку нас спасать. Так, друзья, попытка номер три. Здесь подмотал под резьбы подмотку и передвинул ее от забора на 3 метра. Сейчас воздух выходит. О, вышина, но это не передается, мужики, она выше меня ростом бьет. Сейчас чуть пополивает. Я покажу, с какую площадь она перекрывает вот даже можно чуть-чуть туда потянуть на дорожку летит вот я здесь иду и вот сюда добивает. но это сейчас будет видно еще ветерок в ту сторону офигенная штука что я раньше не знал об ней никакие поливалки не нужны уложил две таких на всю длину огорода вот так отсюда и до конца разделить на три части и все только переключаешь шлану я думаю давления хватит телефон оказывается перегрелся камера выключилась а я рассказываю там почем в одессе рубероид в общем посчитал шагами от забора и вот до края, где кончается э, орошение, так сказать, да? Чуть больше 6 метров. Ну, в чистоте вообще 6 метров перекрывает. Вот так 10 на 6 участок. Сейчас идет полив, мужики. Я не знаю, как показать эти струи. Они вот все долбят вот так вот в разные стороны. Там э, Перфорация идет, наверное, меньше миллиметра отверстия. И они именно со стороны надписей. Снизу их, мужики, нет. Поэтому так и уложил. Все тут нормально добивает. Еще. Все отлично идет. Вышиной долбит в больше двух метров. На фоне неба, конечно, не видно. В общем, отличная штука. Как я уже говорил, не знаю, там прервалось видео, сейчас если опять не выключится, можно взять метров по 20, я думаю, даже 30, вот так вот уложить одну, на три части разделить полосу, да, и в рядок в картошку, а потом просто переключать, чтобы их не перетаскивать. И я думаю, достаточно, не так высоко будет, но перекрывать будет. Весь участок капитально. Ну, надо экспериментировать. Это я взял, друзья, на пробу. В общем, давайте через час включусь и посмотрим, насколько промочило все это дело землю. Вот четко уже видно линию полива. Это всего лишь вот 10 опыляет на 6. Да? Вот такие вот ну почти сотку захватывает такая система вот ее здесь мне сейчас прекрасно ее видно вам не знаю на камеру конечно это может быть и не сильно заметно да где-то выше метра два 220 В общем, ладно, через час включу телефон, пускай остынет. Итак, мужики, прошло, я не знаю, чуть меньше часа. Короче, сходил, пообедал и, и сразу вернулся. Вот, поливалка стоит, поливает. И что? И что я наблюдаю? Смотрите. Вода стоит. Я не знаю, не видно дождик на телефон так, я не знаю сейчас попробую увеличить угу. вот стоит вода вот вода стоит насколько промочила тоже интересно сейчас попробую колупнуть Друзья, выкопал он яму и до сухого еще не добрался. Ах, как хорошо поливает на спину. Блин, телефон залила водой с -экран и выключилась камера. Выкопал он ямку сантиметров на 5. Промокла земля за час. Вода. Entonces, <к <recession> <к ух ты! Ветер поднялся в мою сторону. Сейчас он еще дальше добивает поднялся. Ветер, дорожка пошла поливаться. Вот вообще вода стоит. Меньше часа прошло. С той стороны, друзья, тоже. Ветер поднялся. Сейчас вот дует с этой стороны. И она все сносит в ту сторону. Вон вода. Вот так вот все. Друзья, вода. Вот так вот поливается кстати я говорил не говорил диаметр ее 40 миллиметров или 4 сантиметра есть продаются еще три старые но не китайские я что-то не захотел это корейская корейская система вот такие вот дела отлично заливает вообще шикардос шикардос Тут вообще на сантиметров 10 промокла да везде сейчас попробую вот здесь копнуть с краю да с краю чуть поменьше промочила а тут сантиметра 4 на дальше вот сухая земля это вот ближе к краю там где ближе к шлану сильнее промокается ну, а теперь можно ее на границу вот сюда передвинуть этого участка, я думаю, чтобы оно поливало еще. Это от забора было я отступил. Собака сухая была. А теперь буду передвигать, сколько мне надо. Вот как-то так. Так, ну пускай, может, еще часик пополивает. Возможно, это, конечно, много. Давайте сейчас ее переставлю. Выключаем. О. Возможно, так делать нельзя, но это мой первый опыт использования вот этой вот штуки. Вот. Поэтому будем учиться. Возможно, по полчаса вот отсоединяю ленту, мужики. И подсоединю ее где-то примерно. Примерно вот здесь. Вообще вода стоит. Капец. Капец вот так вот тащу, а с той стороны она вода выходит и лента становится легенькой можно смотать ее вот она водичка выливается осталось чутка все абсолютно легкая лента получается и примерно здесь, да, примерно здесь укладываю ее снова. Сейчас камеру разверну, если она еще не вырубилась. Вот. Ну, плюс-минус пойдет. Пойдет. Вода вылилась она абсолютно легенькая. Это я делюсь, мужики, впечатлениями своими. Потому что никогда этим раньше не занимался. Вот так натянем. И также ее соединяю. Одеваю кольцо. Остается только запустить. Ну, можно об себя, да? Что, мы не в деревне, что ли, живем? Как-то так. Я чуть туда потяну. Вот о. Сейчас она наполнится водой, так как я ее сливал, и пойдет поливать. Все отлично. Отлично пошло. Даже можно еще чуть-чуть туда ее дорожку мочить от ветра. Сейчас я потяну. Ух ты, ай-яй-яй. Какой хороший дождик. Вот так, чуть-чуть. За одной руки на струе помою. Ну вот такие вот дела. Отлично. Сейчас отлично. Дорожка сухая и поливает. Ну, а на этом в принципе можно видос закончить дальше уже и так все понятно что будет происходить Наверное, буду перетаскивать каждое не знаю полчаса может все это очень легко делается и и просто мужики я доволен системой полива такой вот как то так все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.